Заинтересовала тема про вирус в роду. Как происходит проникновение вируса в род? Почему роды могут такое допустить? Как можно избавиться от подобной напасти? Спасибо. Но избавиться от подобной напасти можно лишь только укреплением своей структуры рода, укреплением своей системы рода, но окончательно избавиться от нее невозможно, прежде всего потому, что наличие вирусов это системное явление. Как и тело человека не будет развиваться и крепнуть, если его не будут ежесекундно атаковать разнообразные вирусы, то есть не будет развиваться его естественная иммунная система, так не будет развиваться и естественная крепость рода. И вот только под угрозой чего-либо внешнего развиваются как человек, так и система, которая его поддерживает, в которой он включен. И род, безусловно, не исключение. Как же проникает вирус в род? Вот это, конечно, нужно знать, потому что род это нечто антропоморфное, которое мы не можем никак не просчитать, не описать, не определить. Как раз напротив, очень даже можем. А если можем, значит, у нас есть возможность и систематизировать знания, которые мы имеем относительно рода и от того, как он устроил. Посмотрим на схему рода, которую сейчас выведут мои коллеги перед вами. Род многоуровневая структура, очень напоминает матрешку. И вообще по этой же структуре создана и программируется любая эгрегориальная система и род не исключение, ибо это тоже эгрегор. Самая сильная часть рода находится внутри, в ядре и функцию эту держателя ядра, назовем это так, выполняет человек, человеческое сознание, женское сознание, которое называется Регина рода. Это обычно самая старая женщина в семье, которая как бы своей силой держит всю структуру рода. При этом при всем сама женщина может, собственно говоря, этого и не знать. Просто она выполняет в силу определенных обстоятельств некую миссию. И эта миссия накладывает на нее определенные как возможности, так и ограничения. Тело рода это самая значимая часть рода для рода непосредственно, уже не настолько информационное, богатое, как непосредственно само ядро, но именно в теле рода прописываются функции тех родичей, которые будут для рода выполнять самую главную миссию. Обычно род создается для того, чтобы плодиться и размножаться, то есть непосредственно увеличивать свою численность и укреплять свое пространство в этом мире. Соответственно, там находятся родичи, которые обладают определенными способностями, способностями, которые могут укрепить саму родовую структуру. Это молодые, которые рожают детей, это тружень, которые зарабатывают для рода ресурс и это очень видно, очень очевидно и все богатства рода, имеется ввиду информационные богатства, они проходит именно в тело э, рода в первую очередь. Живое пространство рода, это более такая рыхлая часть, которой блага рода достаются не в самую первую очередь, а лишь только то, что можно сказать останутся от э, тех, кто находится в теле рода. Но зато там есть определенная степень свободы. Род от них ничего не, не просит, но как следствие ничего особого и не дает. Но взамен он дает свободу. И здесь возможно и обучение, и перемещение по пространству, и достаточные вольности, которые может позволить себе тот или иной родич. И есть мертвое пространство, куда ресурсы рода не доходят вообще, и а, никакими запасами сил это, этот слой не питается, как раз напротив, это так называемые потенциальные жертвы, это люди, которыми род совершенно не дорожит, но они присутствуют в роду получают сущие крохи с тем расчетом, что если вдруг возникает какая-то угроза, род может ими защититься, а в крайнем случае даже и пожертвовать. Род это очень большая ветвистая структура, она не заканчивается ни какой-то конкретной семьей, ни даже несколькими семьями, которых вы, например, знаете и можете точно сказать, это мой род. Род гораздо больше. И, возможно, вы даже можете не знать свою собственную Регину, что очень часто бывает в наших условиях, когда не принято не только составлять и беречь свои родословные, но даже поддерживать отношения между родичами. Ну что поделать, в таких условиях мы живем сейчас. Однако это не значит, что так будет всегда. Просто по мере развития и эволюции человеческого общества меняются и правила взаимодействия между людьми, меняются и ценности. Но вернемся к вопросу о вирусе. Вирус может проникнуть на какой угодно уровень, самый безобидный уровень, куда может проникнуть вирус это в мертвое пространство. Собственно говоря, для этого оно и предназначено для того, чтобы эти вирусы улавливать и сдерживать. И если вирус попадает именно туда для рода это не ущерб, для рода это не убыток. Если вирус попадает в живое пространство, это тоже для рода несущественная потеря, потому что род обладает всеми устойчивыми механизмами, как с подобными вирусоносителями справляться, потому что вирус разносится обычно людьми, обычно не летает просто так в воздухе, да, у него всегда есть носитель, у вируса должен быть носитель некая живая клетка, как в биологии, так и в энергоинформационной среде. И в данном случае живая клетка в условиях рода это всегда человек. Тот, кто в роду находится в живом пространстве, имеет очень широкий спектр коммуникации. И этот широкий спектр, конечно, делает родичи живого пространства в этом смысле для вирусов более уязвимым. Но род в этом смысле защищен. В данном случае вирусы воспринимаются как тестовая среда. И если род может справиться с определенным вирусом, он становится сильнее. Что такое вирус для рода? Это, конечно же, информация. Информация, провоцирующая информация, заставляющая добровольно отказаться от своих прав. Поскольку у жителей живого пространства рода прав не очень сильно много, полученных от рода, да, они могут получать права от любых других эгрегориальных систем, например, там, от своей профессии, от государства, но от рода, как правило, нет. Вирусы, которые они подхватывают в виде информационных идей, в виде информационных правил, как жить, если в рот и привносятся, то народ особо не действует. Ну, как родич, который пришел с какими-то определенными идеями, все ему послушали, зубом поцикали, сказали, ну надо же, какие нынче моды у вас в столицах, ну и забыли об этом на следующий день, потому что и так дел много. Вот, собственно говоря, и вся обработка вируса на этом, собственно, на этом пространстве. А вот если вирус попадает в тело системы рода, вот здесь уже становится хуже, поскольку родичи, которые являются носителями потенциала запасов рода, будучи пораженные подобным вирусом, могут эти запасы пустить не туда. И это для рода может являться большой проблемой, поскольку ядро не может послать свои запасы, свои информационные силы, свои потоки сил и свои информационные права ни по какому другому потоку, чем тем родичам, которые находятся в теле рода. И если в голове у каждого из этих родичей или хотя бы у одного более или менее значимого, вдруг заводится какая-нибудь крамульная идея, что надо, например, все раздать бедным или, например, что твое время ничего не значит и можно работать, за гроши. Или, например, что можно отдавать свое. Или, например, что можно детей своих распитывать, например, там, в расовом или гендерном разнообразии, как это сейчас модно. Вот тогда род получает действительно значимый и серьезный удар, потому что э, идет неправильное распределение потоков сил. И если род сильный, если ядро достаточно сильное, то такие родичи будут потихонечку, а может быть даже не потихонечку, а очень даже резко, переводиться сначала в живое процесс, как бы на минимальную угрозу для системы, а может быть даже и в мертвое, если родич является таким вирусом-носителем. Это как карантин, да, вот если брать аналогию с обычным вирусом, как карантин или возможно даже полная-полная изоляция такого родича, который не понимает о том, что его идеи приносят вред системе. Не какому-то конкретному отдельнородичу, не какому-то конкретному члену семьи, а вообще всей системе, потому что умаляют права. Но конечно хуже всего, если вирус проникает в ядро, тогда это беда вплоть до разрушения всего рода. Что такое вирус, проникший в ядро? Поскольку в ядре находится сознание одного единственного человека, это регина рода, род в этом смысле, конечно, уязвим. Во-первых, потому что женщины вообще эмоционально нестабильные по природе, по своей существа, что делать так есть, это факт, мисс Хедюк, это факт. И ухватить какую-нибудь крамольную идею, например, религиозную идею или идею государственности патриотизма, да, как идея из серии достаточно высоких. Которые, от которых очень сложно избавиться вообще самому человеку, а человеку обремененному властью типа Регины рода, это конечно еще более болезненно для рода. И тогда в общем-то весь род находится под угрозой, поскольку сквозь Регины, сознание Регины текут потоки сил. А потоки сил для рода и впрочем для любого эгрегора это информация. Информация, которая определяет права. Эти права позволяют трансформировать все энергетические потоки, в том числе и потоки сырых сил, типа сил земли и информационных пространств отмана, трансформировать в специфический поток силы, например поток денег, поток удачи, поток власти, то, чем род обладает алгоритмом, перестраивать один поток в другой, то есть делать из сурового что-то уже более или менее внятное и дальше уже распределять по родичам. Вот если вирус попадает в ядро, то тогда этот поток может быть трансформирован некорректно и сама идея рода начинает в этом смысле убывать, потому что трансформировать поток позволяет идея рода некий алгоритм победы, который когда-то был сформирован родичами, основателем рода или э, несколькими поколениями родичей, которые этот поток и алгоритм победы подтвердили. Например, э, право на власть, да, алгоритм победы, как побеждать и добиваться власти, право на деньги. Это э, всего до чего дотянешься, обращать финансовый результат и так далее. Таких потоков не очень много, их всего семь, но все они довольно-таки значимы. И вот если вирус попадает в Регину, это беда для всего рода. Каким образом защититься? Ну прежде всего понимать структуру своего рода, вычислить Регину и понимать на каком уровне какие родичи где находятся постоянно работать с Региной, постоянно объяснять ей, насколько высока ее функция, насколько велика ее значимость. Если она не желает слушать, бывают и такие женщины, значит хитро поступать, немножко по-другому рассказывать ей, например, о родичах семьи, кто, у кого какие таланты, кто чем славен, кто чем способен и так далее. То есть немножечко перенастраивать ее сознание. В этом смысле ваши слова никогда не упадут в сухую землю, потому что вас будет поддерживать и сама система рода как эгрегор. А эгрегор это достаточно мощная информационная структура, она способна ваши слова будет усилить многократно. Если совсем ничего не получается, если вы понимаете, что сознание Регины уже превратилось в абсолютнейшую кашу, и разговаривать там бессмысленно, можно мысленно обратиться к основателю рода, обычно это делается через медитацию, но можно и на семейно-родовых, например, местах погребения родичей, у кого есть родовые или семейные кладбища, на месте, где растут ваши корни, где, откуда вы родом там хорошо получается контакт с основателем, ну или просто позывом души, да, воззвание к собственной крови. Иногда на, да, даже у несведущих людей получается очень громко крикнуть своего основателя и получить хороший отклик. Есть хорошие ритуалы и славянские языческие, безусловно, ритуалы и рунические ритуалы, все можно подобрать обрядовую часть, которая позволит вам достучаться до основателя рода и усилит вас призыв. Собственно говоря, любой ритуал для этого и нужен, для того, чтобы многократно усиливать призыв. Он как усилитель работает, как катализатор всех процессов. Вот. И объяснить ситуацию, что Регина не слышит, вирус проник уже дальше некуда. И если вы будете услышаны, вы должны конечно приготовиться, что Регина будет заменена. А вы должны понимать, что Регина меняется только путем смерти одной и установлением другой. То есть вы также должны быть готовы к такому эффекту, к такому результату. Вопросы Вирусов вы окончательно, просто поймите, что вы окончательно от них никогда не избавитесь, потому что это системная среда. Мы живем среди других эгрегориальных миров, других эгрегориальных систем. Каждый из них вырабатывает свои идеи и эти идеи призваны для того, чтобы укрепить себя, но при этом, при всем по старой алгоритмике, вот по той, которая заканчивается сейчас. алгоритмика бинарности, если где-то прибыло, значит где-то убыло. То есть если я поднимаюсь я, значит падает кто-то другой. То есть не бывает так, чтобы мы поднимались все вместе, всегда за счет кого-то. Но это такая, такая алгоритмика, которая по счастью уже заканчивается, но э, заканчивается не означает закончилась. Мы наблюдаем процесс ее перепрограммирования, но это вовсе не значит, что мы перестали в ней жить. Впрочем, об этом есть еще вопросы ваши относительно этого процесса, и я думаю, что мы их осветим. Вот, поэтому, живя сейчас в достаточно агрессивной эгрегориальной среде, вы должны понимать, на каких условиях действует эта система. Система, э, убей высшего, там, наплюй на нижнего, ну, выражаясь культурным языком. То есть очень-очень жесткая и а, живущая по принципу, а, побеждает только один. Вот, поэтому помните об этом, помните, что окончательно вы не защититесь. Единственное, что вы можете, это нарабатывать силу, нарабатывать иммунитет. Родичи должны быть сплоченные, каждый должен понимать свою миссию. Регина должна понимать свою миссию, вы должны знать силу своего рода. А знание это уже 50% успеха знание это уже 50 процентов удачи, что у вас все получится.